И снова «Здравствуйте!». Вопрос был по поводу того, что у нас с мужем разные взгляды на жизнь, на установки и так далее. Так вот, если у вас возникает вопрос, идти ли мне с этим человеком дальше да, в направлении, я ни в коем случае не буду разрешать вам разводиться, менять партнера и так далее. Но! Да? смотря, чего вы хотите. Вы хотите себе нового мужа? Значит, разводитесь с этим и выбирайте себе того, который будет разделять ваши взгляды. Если этот муж вам дорог, то всегда можно найти способ договориться, использовать как это в переговорах ситуацию «вин-вин», чтобы все были в, как? Как это? в выигрыше обе стороны. Разрешите мужу проживать его жизнь, как он хочет, а сами живите такую жизнь, как вы хотите. Это возможно. Так, кому и. Сейчас я отвечу на вопрос Ирина еще не озвучила, я его пропустила. Как заставить себя встать в 5 утра? Слушайте, это вообще отдельная тема для разговоров? Есть люди-жаворонки! Вы, наверное, это знаете. Есть жаворонки, есть совы. И вот, значит, ходят слухи, что жаворонки больше успевают, там, что у них лучше качество жизни. Никому не верьте! Это враки. Мы враки! Той... У нас ровно столько же часов в сутках, как и у вас. Зачем вам вставать в 5 утра? Ну вот зачем? Если у вас продуктивность вечером. У меня моя жизнь заканчивается в 4 часа дня. Это реальность, это правда. В 7 часов вечера мне уже, ну, Кирдык. я уже не восп... Кирды, Кира вот не даст соврать. И э, да, я встаю утром, я делаю те дела, которые нормальные люди да, в кавычках делают вечером. Вот и все. На любом дне рождения, в 9 часов вечера, мне очень сильно крупно повезло. Мой нынешний муж такой же жаворонок, как и я. Мы вдвоем с ним вот так вот открываем глаза в 5 утра. И у нас начинается рабочий день. В 12 у нас уже день заказывания. Мы уже переделали все, что нам нужно было. В 9 часов вечера мы на каком-то празднике, дне рождения. В 9 часов вечера мы начинаем друг друга толкать локтями. Ну что, пошли домой. Только разгар у всех. Все только начинают собираться, может быть. А нам уже пора спать. Ну, то есть э, есть точно такие же недостатки в образе жизни людей, которые встают в 5 утра, как и в сов. Вот и все. У вас жизнь начинается во второй половине дня, у нас в первой. Все. Кому, когда и при каких обстоятельствах вообще стоит рассказывать о своих успехах? Есть ли вообще табу, успехи в личной жизни или успехи детей? Как вообще в социальные сети, где в любом случае рассказываешь о своей жизни, и тебя смотрят тысячи людей, могут повлиять на твою жизнь, спугнуть удачу и так далее. Я думаю, что я ответила уже на этот вопрос. Это когда как вы к этому будете относиться, так и будет. Будете считать, что вам это помогает развиваться, вам это будет помогать развиваться. Будете считать, что это спугнуло вашу удачу, так и будет. Муж после болезни стал токсичным. У нас свой бизнес. Записалась на автор жизни, прослушала эфир, но пока не оплатила. Боюсь, придется мужа поменять. Хотя, возможно, себя страшного что? В смене мужа или в того, что себя. Возможно, оба варианта. Что уже вы выберете, это уже такой вопрос. Ну что, дорогие друзья, я благодарю вас за внимание. Большое вам спасибо. Приглашаю вас на свои марафоны. Победителей поздравляю за сегодняшние вопросы. Один брендированный блокнот дарю и два обычных. И до скорых встреч. Я не планировала этот эфир. Просто так получилось. Просто нервы мои не выдержали. Что делать людям, которые задали вопросы, но мы по каким-то причинам их пропустили? Там, да, после... много что интересных вопросов задали, я была. Пусть под комментариями пишут, под, под постом пишут. В Директ пусть пишут или, или, или под постом. Под или под постом, постом. Пишите под постом ваши вопросы. Если у вас остались важные вопросы, пишите под постом, который был рекламой к этому эфиру. Пишите свои вопросы. Буду вам потихоньку отвечать на важные вопросы. До скорых встреч! Пока!